Всем привет, вот я и вернулась в Чинду, я наконец-то выпустилась из университета, кто впервые на моем канале, я оставлю ссылки на все видео связанные с университетом внизу в описании к ролику. На протяжении где-то трех с половиной лет я обучалась в Китае, из которых один год был языковой. Я изучала китайский язык, и два с половиной года были посвящены получению моей магистратуры э, на китайском языке. Э, я была единственной в своем потоке, э, я имею в виду на факультете, иностранкой. Э, изначально нас было двое, но в итоге осталась я одна, э, и сразу хочу сказать, э, кто будет спрашивать вдруг про как это учиться и так далее, э, если вы поступаете на такие факультеты, такие вузы, где слишком много иностранцев, если на вашем факультете у вас штук пять, то к вам требования будут выше. Если у вас на факультете один-два ну, человека и не так часто, или университет не такой распространен, как сказать, не такой популярный среди иностранцев, то требования к иностранцам будут немного мягче, чем к китайцам. Будет как бы... Ну, спрос меньше, в общем. Ладно, про университет я думаю, пока я больше рассказывать ничего не буду. Мне нужно морально от этого отдохнуть. И сейчас тема пойдет про то, что э, я устроилась на работу. Окончание университета я надеялась, что мне будет легче найти работу по специальности так у меня китайский диплом получения магистратуры о высшем образовании. Но как оказалось, все не так просто. И по крайней мере, по моей специальности. Иностранцы без опыта работы их не интересуют, даже если у тебя э, достаточно высокий уровень образования. Вот, и поэтому работы по специальности я, к сожалению, не нашла. У меня было несколько вариантов, которые предлагали 6 тысяч юаней. Это примерно 60 тысяч рублей. Э, если кому-то кажется эта сумма неплохой, то я сразу скажу, что для города, в котором я проживаю, это достаточно маленькая зарплата, э, потому что здесь... Э, Уровень жизни достаточно высокий, хоть это и не Шанхай, но он стремится к тому, чтобы быть на уровне Шанхая. Соответственно, работу я еще пока по специальности не нашла, но я нашла другую работу, на которой, скорее всего, я и задержусь. Это, та, это тот вариант, на который обычно устраиваются практически все иностранцы, особенно русскоговорящие, здесь в Китае. Это вариант, по которому сейчас все сложнее и сложнее устроиться, но на котором можно зарабатывать хорошие деньги и иметь хороший статус по жизни. Это преподаватель английского языка. Есть несколько вариантов. Обычно это детские сады вы работаете больше нянечкой, чем учителем. Конечно, у вас есть уроки, вы учите детей английскому, но в основном вы просто проводите с детишками время, создавая таким образом атмосферу анг ну, англоязычную. <laughs> То есть рядом есть иностранец, который всегда с вами говорит немножко на английском. Детишки привыкают к рядовым базовым э, словам и вообще к иностранному лицу что очень хорошо влияет на их восприятие иностранного языка. Второй вариант ⁇ это тренинг в центре школы. Например, типа, обычно это вечернее время, то есть когда дети уже закончили школу, ну, как сказать, уроки закончились, и где-то после четырех они идут на дополнительные курсы, как у нас кружки, как у нас разные художественные школы, только на английский язык. Начиная где-то с двух с половиной лет, трех лет, где-то так, они начинают изучать английский. Мода такая. Вот. Ну и... 2.5, 2.5, пункт номер, пункт номер 2.5, это преподавание также в тренинг-центр, только для взрослых. Если у вас уже очень хороший уровень китайского, то вы можете преподавать английский для взрослого населения Китая, то есть от 12 и старше, это, это проще в плане... Того, что вам не нужно так эмоционально разряжаться, отдавать детям все свои эмоции, вам не нужно прыгать, бегать и петь песенки, но вы должны быть профессионалом в английском языке. Почему русских берут на преподавание английского? Потому что у нас европейское лицо. Все так просто. Китай — это азиаты. Если вы даже американец, но с азиатской внешностью, скорее всего, вас на эту работу не возьмут, потому что... Вы не интересны для этой школы. То есть тут важен не столько э, профессионализм э, и, ну, как бы профессионализм вашего английского, сколько э, создание атмосферы... Э, иностранности, или как то сказать по-русски, то есть, чтобы ребенок ощущал себя, вот я в Америке, вот у меня преподаватель из Америки, он европеец, у него белое лицо, даже если этот преподаватель далеко не из Америки. Но также русские с каждым годом, не только русские, имеют СНГ и любые другие страны, в которых не говорят по-английски, как на родном, сталкиваются с большой проблемой с получением виз, рабочих виз, их либо даже могут закрывать, либо тупо уже не открывать. Многие работают здесь по, по бизнес-визе, что не, не совсем легально, вернее совсем нелегально, это как бы типа работы, но вы здесь не должны работать, вы здесь должны быть по каким-то, то есть делам, связанным с, работами, с работой, но не зарабатывание денег, то есть, например, командировка и так далее, это бизнес-виза. Но если вы сюда приходите, чтобы работать здесь на полную ставку в течение года по бизнес-визе, это не совсем легально, это нелегально. В таком случае вам приходится выезжать раз в три месяца, по-моему, за границу, например, Гонконг, Макао. Ну и что вам ближе отсюда, вот дешевле, чтобы заново начать свою визу. Вот. Другие варианты это оформление студенческой визы, то есть школа договаривается с каким-то университетом, в котором ну, они платят как бы за студента, что он здесь обучается, студент соответственно этот не ходит на пары, либо ходит, я не знаю, если время позволяет, но у него есть студенческая виза на полгода на год, то есть официально он как бы этот человек изучает язык в Китае, китайский язык, но фактически он просто работает, это тоже нелегально, но обычно, если первый раз поймают, то думают, окей, студент на подработке, он дурак, возьмем с него 5000 юаней штраф и пусть продолжает учиться. Но это в, пер в первый раз, если вдруг кто-то вас поймает. Ну, конечно, если школа очень хорошая и э, большая, то у них много договоренностей, никто вас не поймает. Ну и э, следующий вариант, который происходит в данном случае у меня, это я китайская жена, я имею право иметь китайский, э, китайскую визу как жена, то есть семейную визу, по которой я тоже не имею права работать, я имею право просто проживать в Китае, но, как показывает практика, очень многие жены работают, я бы сказала, ну, достаточно большой процент имеют подработку в Китае, и это нормально, и ничего в этом такого нет, но это тоже нелегально, это тоже не очень безопасно, в принципе, наравне со, студен... со студенческой визой все визы кроме рабочей не легально для работы вот чтобы выбить, выбить визу рабочую, нужно иметь стойкий характер, нужно требовать со школы, нужно показать свой профессионализм, либо проработать здесь некоторое время и доказать, что вы достойны этой визы, чтобы они начали ее оформлять. Потому что на самом деле не так уж сложно оформить рабочую визу русским русским людям, вот украинцам и так далее, неважно, я имею в виду не не тем, кто говорит на английском, как на родном, это вполне реально. Вообще-то официально мы должны иметь и два года опыта работы официальной по смежной специальности у нас в стране, ну или неважно где, в общем, официальных два года опыта работы, чтобы получить рабочую визу, ну и соответственно образование в этой сфере, там высшее образование и так далее, вот, ну в принципе без высшего редко сюда едут. Вот, потому что слишком молодые, или зачем, в общем. Чаще всего, все равно, кто учился на бакалавриате, приезжают хотя бы. Вот, и, то есть, проблема одна решена, вторая проблема, это двух, два года опыта работы далеко не у всех, особенно по смежной специальности. И ребята просто делают, ну, в России определенный документ, который как бы подтверждает ваш двухлетний опыт работы, который на самом деле не существует. Я человек, который не любит врать, я сразу сказала, что, ну, как бы, во-первых, я не хочу представляться детям, как человек из Америки, если я не оттуда, но все равно придется сказать, что я имею какие-то отношения с Америкой. Чаще всего в таком случае мы говорим, что мы дети от смешанного брака например или мы прожили долго в америке то есть я могу быть русской но с какими-то американскими корнями или наоборот американка с русскими корнями то есть э, так как мы живем здесь мы здесь можем общаться на русском языке и конечно же детишки могут или родители это услышать и быть в шоке типа как почему этот преподаватель говорит э, по-русски ладно я не вижу смысла рассказать абсолютно все подробности связанные с получением виз потому что я сама не профессионал в этом я только рассказываю примерную ситуацию которую должны люди знать, прежде чем сюда ехать, потому что очень многие э, связываются с агентствами в России, которые, ну или в Беларуси, Украине, Казахстане, э, которые отправляют людей в Китае работать, и они не совсем знают, что, например, э, бизнес-виза это нелегально, э, что вы должны работать по рабочей визе, или что вам обещают рабочую визу, вы приезжаете, а вам ее не дают, и просят сами уйти оформлять э, себе студенческую, в общем тут много подводных камней и вообще лучше работать без агентства, потому что агентство забирает добрую долю вашей зарплаты, потому что он как посредник, вот. и конечно лучше находить школы через знакомство или заходить в школу самими, спрашивать нужны ли им работники и так далее если вы живете в китае но если у вас нет такой возможности если у вас единственная возможность и вы реально хотите сюда поехать а, поработать пожить получить язык ну мало ли какие у вас а, а, побуждения сюда поехать может быть вы замуж выходите и не хотите сидеть на шее мужа хотите работать и у вас хорошие конечно же английские вы примерно представляете как преподаватель имеете педагогическое образование любите детей но а, но вы не можете устроиться официально э, куда-то, да, в какие-то школы, как преподаватель, я не знаю, русского и так далее, или другой по специальности своей работы, и э, вы хотите преподавать английский, то... Это не сложно. Работы очень много, каждому садику, каждой школе э, нужен э, хотя бы один, как минимум, преподаватель европейской внешности. Конечно, есть требования, чтобы вы говорили хоть на каком-то английском, чтобы ваш, э, самый главный акцент был не ужасно такой э, русский, или как сказать. Короче, э, акцент должен быть более-менее американизированный или... England. Я даже не знаю, как сказать. В общем, <laughs> более-менее английский вариант, <laughs> чем русский. Вашего английского языка. И э, этого достаточно. Вы не должны быть профессионала прям, э, там грамматики, в преподавании, там, иметь свои какие-то методики и наработки, нет. Просто вы должны иметь европейскую внешность, вы должны э, быть улучшивы, активны, любить детей и знать базовый английский с нормальным акцентом. Собственно, вот. Я устроилась именно таким образом, и я просто зашла в школу, спросила, нужны ли им преподаватели после моего дома. Они сказали, да. Я прошла несколько собеседований, это все было достаточно серьезно, но визу мне пока не предлагают, меня устроили на партайм, это получается как это по-русски в общем не на полную ставку а на полставки то есть когда вы работаете по часам зарплата у меня по почасовая это тоже неплохо потому что я более свободно выборе сколько часов я хочу работать то есть от того сколько я работаю зависит моя зарплата вот и все вот на full time то есть на полную ставку немножко по-другому там не от часов зависит а у вас есть какой-то определенный график, по которому вы обязаны работать, вот. Но по прошествии месяца трех, возможно, я поменяю свой договор на более классный, то есть на полную ставку или там их несколько вариантов. И, возможно, в будущем я попробую оформить такие рабочие визы, потому что работать не совсем легально, это не очень хорошо, несмотря на всю крутость моей школы, хотя в этом есть свои плюсы, что если вдруг мне что-то не понравится, если я захочу приехать до окончания моего э, договора, я всегда могу это сделать, потому что я не привязана к ним визовом. Вот, как вы знаете, чтобы вы знали, если вдруг вы устроились по рабочей визе, но вы не работаете, если вы не устраиваете вашего работодателя, неважно, в общем, что-то произошло, они могут спокойно закрыть вам визу, даже не сообщив вам об этом, и вас э, в итоге депортируют, и, может быть, даже запретят въезжать в какой-то период, или вам нужно будет платить большой штраф. Это неприятная ситуация, вот, так что... Осторожнее с агентствами, осторожнее с визами. Конечно, прям врать вам никто не будет, вас никто в рабство и жизни не продаст. Все хорошо, Китай это довольно безопасная страна, очень дружелюбная. Они заинтересованы в том, чтобы вас принять на работу. Обман может быть только в зарплате и визах. Надеюсь, какая-то из этой информации была для вас полезной. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Если у вас есть дополнения к моим рассказам, вы знаете более точную информацию, тоже оставляйте в комментариях. Но тем не менее, я считаю, что с моим опытом жизни в Китае и друзьями, которые прожили здесь и работают преподавателями легально, нелегально и всякое разное, я думаю, у меня много достаточно правильной информации. Всем спасибо, всем пока!